Давно установлено, что состояние здоровья человека напрямую зависит от количества белка, который мы потребляем. В Школе общественного здравоохранения Гарварда было проведено исследование, в ходе которого были проанализированы базы данных, взятые у медсестер и работников здравоохранения. В этом исследовании приняли участие 130 тысяч человек, две трети из которых женщины до 32 лет. Ученые отбирали людей, курящих, употребляющих алкоголь в избыточном количестве, имеющих избыточный вес или не получающих достаточную физическую нагрузку. Рассматривая зависимость потребления протеина и смертности, ученые выяснили, что замена даже части животного белка растительных может снизить риск смерти в течение последующих трех десятилетий на одну треть для людей, чьи привычки увеличивают вероятность ранней смерти. Исследование было опубликовано 1 августа 2016 года. Если вы решили вести здоровый образ жизни, переходя от животных белков к растительным, если вы стремитесь к долгой и здоровой жизни, то будет разумнее и полезнее получать белок не из мяса или яиц, а из бобов, орехов и зерен. Что же такое белок и какую роль он играет в нашем организме? Белок – сложное органическое соединение, которое является основным строительным материалом в организме человека поскольку именно из белков построены все клетки организма. Белки состоят из аминокислот. Они располагаются одна за другой, как бусинки в ожерелье. При этом образуется длинная цепочка, в которой аминокислоты находятся в строго определенном порядке. Их расположение обуславливает биологические и химические свойства белка. Выделяю две группы аминокислот. Незаменимые аминокислоты в организме не синтезируются и должны в обязательном порядке поступать с пищей. Заменимые аминокислоты синтезируются в организме человека из других аминокислот. В зависимости от аминокислотного состава выделяют полноценные, содержащие все 8 незаменимых аминокислот, и неполноценные белки. Источником полноценных белков являются мясо, рыба, птица, яйца и молочные продукты. Неполноценные белки содержатся в основном в растительной пище – бабах, хлебе грубого помола, орехах. Белки выполняют множество жизненно важных функций в человеческом организме. В первую очередь, они являются важным компонентом всех тканей – кожи, волос, ногтей, костей, крови и хрящей. Организм также использует белки для выработки определенных ферментов и гормонов. Таким образом, белки в буквальном смысле являются строительным материалом нашего организма. Как известно, основным принципом успешного снижения и контроля веса является сокращение количества калорий, поступающих с пищей. Мы уже выяснили, что наш организм состоит из белка и нуждается в качественном пополнении этого строительного материала. При продолжительном дефиците белка в пище организм начинает использовать белок в мышц, печени, почек, кожи, крови, что ведет к ухудшению самочувствия. Помните, что снижение веса должно происходить за счет уменьшения жировой ткани, а не мышечной. Поэтому, снижая калорийность питания, Следите за достаточным потреблением белка. Во-вторых, потребление белка важно для формирования и поддержания мышечной массы, что важно не только для спортсменов, но и для обычных людей. Как известно, мышцы в состоянии покоя сжигают больше калорий, чем жировая ткань. В-третьих, белки помогают контролировать чувство голода. Происходит это за счет того, что белок способствует более медленному подъему и падению уровня сахара в крови. Таким образом, мы ощущаем сытость гораздо дольше. В отличие от жиров и углеводов, белки не накапливаются в резерве и не образуют. белки не накапливаются, являясь незаменимой частью пищи. При недостатке белков возникают серьезнейшие нарушения во всех органах и системах организма. Необходимо обеспечить постоянное поступление белка в организм в нужном количестве. Средняя суточная потребность – 1,3 граммов на килограмм веса для женщин и до 1,5 граммов для мужчин. Например, для мужчины весом 100 килограммов, норма в день около 150 граммов белка, а при занятиях физическими нагрузками до 1,7 граммов на килограмм веса. При этом за один прием пищи может усвоиться не более 30 граммов белка. Таким образом, необходимо включить белковые продукты в каждый прием пищи. При организации питания следует иметь в виду, что из белков животных продуктов усваивается 80% аминокислот, а из растительных 68 60-80%. Но стоит помнить, что продукты животного происхождения содержат большое количество жира, что делает их не самым лучшим источником белка. Самый высокий процент усвояемости у изолятов – соевого и сывороточного белков – около 95%. Кроме того, белок сои содержит необходимые аминокислоты в соответствии с потребностями человеческого организма и отличается низким уровнем жиров, что немаловажно, в программе снижения веса. Итак, что же мы узнали сегодня о белке? Белки – сложные органические соединения, состоящие из аминокислот. Белок является основным строительным материалом для организма человека, поскольку именно из белков построены все клетки организма. Также пища с высоким содержанием белка помогает дольше сохранять чувство сытости, побеждая голод, и поддерживает мышечную массу, что важно при снижении веса. Белок является неотъемлемой составляющей нашего рациона, Поэтому необходимо обеспечить постоянное поступление полноценного белка в организм с каждым приемом пищи. Полезные белки содержатся в мясе птицы, рыбе, молочных продуктах с пониженным содержанием жиров, бабах. Наибольшей усвояемостью обладают изоляты сывороточного и соевого белков. Таким образом, белок – важнейший компонент нашего рациона и надежный помощник в борьбе за хорошую фигуру. Коллеги, я решил похудеть, начал тренироваться в тренажерном зале, вот сейчас прописываю себе рацион питания и думаю, что же мне есть, яйцо, либо гречку, что лучше растит мышцы и что лучше сжигает жир. С этим сегодня мы будем разбираться, но для начала нам необходимо выяснить, а вообще в мире что едят люди? Давайте с вами рассмотрим мировую статистику потребления белка на душу населения. И здесь, конечно же, нужно поторжественнее мировая статистика потребления белка на душу населения мы видим что общая статистика 78 грамм в сутки причем растительный белок выигрывает 58 процентов и здесь разные регионы африка азия Экономический класс, мы видим, низкий уровень дохода 63 грамма в сутки и высокого среднего дохода достигает 83 грамма в сутки. Мы с вами увидели, что в основном люди в мире едят растительный белок. Но нам каждый раз говорят, что этот растительный белок не проходит по каким-то индексам. И сегодня нам разобраться нужно, как же оценивают белок. И для этого мы обратимся к мудрому Ильяс. Всем привет! Меня зовут Ильяс Зайнулин. И сегодня я расскажу вам о самых популярных методах оценки биологической Ценности белка. Начнем мы с индекса ПДКС. Это скорректированная по аминокислотному составу оценка усвояемости белка. Этот метод оценивает качество белка в соответствии с потребностями людей в аминокислотах и способностью их усвоить. ПДКС оценивает белок с эталонными значениями потребностей в белке а эталонные значения получают, исходя из потребностей в аминокислотах, у детей дошкольного возраста. Наиболее полноценным источником протеина является белок со значением индекса равным единице. Но у данного метода есть и свои минусы. Во-первых, он переоценивает значения для пожилых людей. Это в связи с тем, что эталонные значения берутся у детей дошкольного возраста, во-вторых, он не учитывает усвоение, но, ну, к примеру, несколько источников белка, такие как молоко, яйца, казеин, сови, протеин и сывороточный протеин, с различными аминокислотными профилями получили одинаковое значение, равные единице. Но так как они имеют различные составы, то естественно утверждать, что они работают по-разному в человеческом организме и должны иметь разные оценки. И в-третьих, данный метод не учитывает потери подздошной кишке, так как антипитательные вещества снижают гидролиз белка и поглощение аминокислот. Следующий метод оценки белка называется ДИАС. Это индекс усвоения незаменимых аминокислот. Он отражает количество незаменимых аминокислот в данном источнике белка относительно эталонного протеина. Но варианты применения данного индекса, во-первых, мы можем применять для документирования дополнительного преимущества отдельных источников белка с более высокой оценкой, дополняя менее питательные протеины. Ну и во-вторых, этот индекс мы можем применять для регулирующих целей, чтобы классифицировать и отслеживать адекватность белка в пищевых продуктах. Так, очень хорошо, несколько индексов мы изучили, но идем дальше. PPU – это постпрондиальное усвоение белка. Величины, получаемые с помощью данного метода, являются более реалистичными, чем полученные с использованием азотного баланса, который недооценивает усвоение белка. На PPU влияют два фактора. Это получение энергии из пищи и качество белка для удовлетворения метаболических потребностей. Следующий индекс это NPPU. Это чистое постпрондиальное усвоение белка. Он рассчитывается с использованием значения подвздошной усвояемости и параметрами усвоения белка с меченным азотом. Внутренняя маркировка пищевых белков позволяет исследовать постпрондиальное перемещение азота в различные метаболические пулы. Следующий индекс IAAO это показатель окисления аминокислот. Он основан на концепции, когда одна незаменимая аминокислота является недостаточной в рационе для синтеза белка, то все остальные аминокислоты, включая показатель аминокислоты А и ДАА, будут окисляться. Это происходит, исходя из того, что свободные аминокислоты не могут быть сохранены и, следовательно, должны быть разделены между включением в белок или окислением. С увеличением потребления лимитирующей аминокислоты показатель окисления аминокислоты уменьшается что свидетельствует об усилении включения аминокислот в белок. Мы замечаем, что становится все сложнее и сложнее классифицировать белок и без стакана и протеина чувствуют тут не разобраться, но у нас еще остаются несколько индексов. EAR – это коэффициент эффективности белка. Он определяет эффективность белка путем измерения роста животных. Эта техника подразумевает кормление крыс тестовым протеином и затем измеряется набор веса в граммах на грамм потребленного белка. Однако подсчеты показывают росту крыс и не обеспечивают никакой достоверной корреляции к возможности роста человека. Следующий индекс называется BV – это биологическая ценность. Он измеряет качество белка путем подсчета азота используемого для формирования ткани. Этот индекс показывает, как эффективно организм использует белок, потребляемый с пищей. Продукты с высокой биологической ценностью коррелируют с большим набором незаменимых аминокислот. Животный источник белка обычно с более высокой биологической ценностью, чем растительный, так как последний беден незаменимыми аминокислотами. Однако, есть проблемы с этой рейтинговой системой. Биологическая ценность не учитывает несколько ключевых факторов, влияющих на усвоение белка и взаимодействие с другими продуктами перед усвоением. биви также измеряет максимальное количество белка, а не оценку на уровне потребностей. Ну и наконец, последний индекс – индекс АСЕРА. Он определяется как среднее геометрическое соотношение Каждая аминокислоты в данном белке к ее же количеству в белке цельного куриного яйца. По мнению Осера, необходимо учитывать все незаменимые аминокислоты, так как каждая аминокислота является специфической и все они равны необходимы. Спасибо мудрому Ильясу, что он нам сделал такой хороший ввод в биологическую стоимость белка. Как этот белок определяется? Мы с вами видим, что этих коэффициентов много, индексов много, между собой они часто конкурируют, поэтому сложно разобраться. Давайте же с вами все-таки посмотрим к тем требованиям, которые зачастую предъявляют к растительному белку. Говорят, что там мало метионина, лицина, лизина и так далее. Давайте сравним растительные продукты и животные продукты по наличию основных аминокислот. Мы видим лизин, метионин, достаточно легко перекрываются растительными продуктами. И великая аминокислота, которая растит мышную ткань, лицин. И видим, что молочные продукты, вейпротеин, конечно же, хорошо дают эту аминокислоту а из растительных продуктов только наш с вами кукуруза богата лиц но ничего страшного, этот порог в 3 грамма лицина легко достигнуть, просто увеличить количество продуктов растительного происхождения. Например, если кто-то хочет нарастить мышечную массу с помощью продуктов растительного происхождения, например, картофеля, достаточно съесть около 3 килограмм картофеля, и тогда вы получите тот необходимый порог лицина. Вот я сижу и думаю, ведь с помощью картошки достаточно легче тренироваться. Съел картошечки, приправил маслицем, грибочков еще накинул растительного белка, и бицепс начнет расти. Достаточно 3 килограмм всего лишь съесть на прием. Представляете, как классно? Теперь необходимо нам выяснить, но действительно ли растительный белок равен животному белку. Итак, снижение способности растительного белка для стимуляции анаболизма мышц в отличие от животного белка может быть частично связано с различиями в кинетике пищеварения. В зависимости от способа обработки... Или в присутствии различных факторов в источнике пищи, а мы знаем, что в растительной пище присутствует клетчатка, фитиновая кислота, которая мешает перевариванию белка, растительные белки, как правило, обладают более низкой усвояемостью. Тем не менее освобожденные от этих ограничивающих факторов, от фитата и клетчатки, очищенные источники растительного белка, такие как изоляцию у белка, горохового белка и прочее, имеют аналогичную степень усвояемости. Вот, например, джоэт показал и наблюдал что прием внутрь 48 грамм белка риса и молочной сыворотки после силового тренинга способствовал аналогичному росту лед body mass дальше браун наблюдали что прием внутрь 33 а грамма соевого белка и молочной сыворотки после силового тренинга также способствована аналогичному росту мышечной массы. Нортон установил, что прием пищи, содержащий на одну треть больше пшеницы, чем сыворочного протеина, вызывает аналогичный от отклик а анаболизма мышц. Мы видим, почти 100 тысяч мужчин и женщин заполняли свои дневники в течение 6,5 лет. Была найдена положительная связь между потреблением животного белка и набором жировой массы что не было замечено у людей получавших преимущественно растительный белок так вот в чем причина антипитательные вещества каждый раз находятся в продуктах растительного происхождения фитаты Соответственно, клетчатка тормозят аминокислоты, мешают аминокислотам всасываться. Хорошо, но если мы очистим белок растительный, очистим продукты растительного происхождения, получим чистый растительный белок, что же тогда произойдет? Хочу вас познакомить с исследованием 2015 года, где сравнили гороховый белок и, соответственно, эталонный белок Вей протеин. 161 мужчина два раза в день употребляли различные смеси, где присутствовал либо гороховый белок, либо вей -протеин, либо плацебо а, в качестве углеводов. Естественно, мужчины качали, качали бицепс, и мы видим, 84 дня длилось исследование, и мы видим, что гороховый белок лучше вырастил нам бицушку. Что интересно, плацебо, обратите внимание, также люди, которые принимали углеводы и думали, что они участвуют в каком-то важном эксперименте, бицепс у них также вырос достаточно значительно. Мы с вами видим, что когда растительный белок очищают от антипитательных веществ, то он легко может нокаутировать вей-протеин. Теперь возникает вопрос, мы с вами увидели, что почти 100 тысяч мужчин и женщин анкетировали и просили писать дневники питания. И э, те люди, которые ели растительные, преимущественно растительные белки, почему-то имели более низкий процент жира. Нам необходимо с этим разобраться. Мы с вами знаем, что аминокислоты, неважно какого не характер, растительного, либо, соответственно, животного происхождения, повышают секрецию инсулина. Но если мы берем конкретные продукты, мы, мы видим с вами, что тушеная фасоль, чечевица э, намного меньше повышает инсулин, чем рыба, говядина, потому что мы знаем, что в фасоле чечевице присутствуют такие анти, как называемые, питательные вещества, то есть клетчатка, фитиновая кислота. И мы видим ряд исследований, когда берутся уже очищенные белки, все равно протеин ужасно задирает уровень инсулина, намного выше, чем чистая глюкоза. А чистый соевый протеин мы видим достаточно существенно меньше повышает уровень инсулина в плазме крови. Давайте резюмировать все, что мы вам сказали. Итак растительный или животный белок чем они отличаются по аминокислотному полу да практически ничем только в растительных продуктах есть антипитательные вещества которые тормозят аминокислоты если вы хотите иметь большие бицепсы то желательно чтобы эти аминокислоты побыстрее к вам пришли но если вы хотите иметь и маленькую жировую ткань, то желательно, чтобы эти аминокислоты пришли к вам медленнее.